Я уверен, что каждый, кто смотрит это видео, хочет не просто набор каких-то инструментов, каких-то глупых указаний, делай вот так, повторяй эдак, и будет у тебя все хорошо. Я уверен, что вы хотите знать, как конкретно это работает, и сегодня я расскажу главный секрет тренировочного процесса. И это работает лучше гораздо любых стероидов, добавок и прочих мотивационных вещей. Это, пожалуй, единственный предмет, который э, в университете недостаточно хорошо освещается, хотя я считаю его самым главным вообще в жизни. Э, это понятие приспособления, эволюции, это понятие адаптации. Друзья, всем привет, меня зовут Владимир Дмитриевич, и мы начинаем. Адаптация ⁇ это приспособление организма к изменению условий существования. Эти изменения могут быть как извне, так и изнутри. И в качестве раздражителя могут выступать холод, изменение химического состава, там, жара, какая-то психологическая нагрузка или физическая нагрузка. И все это стресс. Стресс – это мощная неспецифическая реакция организма, развивающаяся в ответ на действие какого-то раздражителя и меняет деятельность всех систем организма. И существует острый стресс, когда кратковременное воздействие на организм происходит, и хронический стресс – это когда постоянно, но понемногу. Острый возникает как приспособление к стрессу. Возьмем, например, физическую активность. В его основе лежат физиологические механизмы, зародившиеся еще в те времена, когда бег был не просто ради удовольствия, а чтобы не погибнуть от голода или не быть съеденным. И так как организм полагает, что это, что нужно спастись любой ценой, он активирует все системы организма, не раздумывая особо о балансе. Но есть системы, которые на данный момент не особо нужны. Это восстановление, то есть иммунитет, так как восстанавливаться будем, когда и если выживем. И половая система, ну тут примерно те же самые аргументы. Но самое главное, что нас интересует, это как раз реакция на хроническое воздействие. И даже тут срабатывает адаптация, то есть когда действие стрессора носит регулярный характер, то организм адаптируется под него и снижает ответную реакцию. Ну возьмем, например, холд. Первая реакция любого человека, который вышел на холод, это дрожь. Начинают сокращаться мышцы. Это приспособительная метаболическая реакция. Она энергетически не очень-то выгодна, потому что она заставляет организм работать, мышцы сокращаться и сжигать калории. Но есть и интересные приспособительные реакции разных народов к холоду. Например, бушмены пустыны Калахари. Это юг Африки, где температура обычно днем и ночью разнится прилично около 20 градусов. Их организмы адаптировались по-другому. Вместо того, чтобы бороться с охлаждением, их организм намеренно снижает температуру тела. У них нет смысла адаптироваться к постоянному воздействию холода, как, например, у эскимосов. У них же, наоборот, приспособительной реакции является запасание бурого жира, пищеварение перестраивается на жирную пищу в основном, и также происходит спазм периферических артерий для того, чтобы создать изоляцию от окружающей среды. Вот еще один пример. Человек испытывает психологический стресс. Учитывая, что стресс это универсальная реакция, то и ответ будет универсальным. Его организм будет готов бить или бежать. Выброс адреналина, норадреналина, кортизола приводит к расщеплению источников энергии. У него учащается пульс, дыхание, сужаются сосуды кожи, расширяются в сосуды в мышцах и сердце. Но что если человек ходит на ненавистную работу, где получает постоянный стресс, но малыми порциями. Организм тоже адаптируется и делает это двумя способами. Первое – это снижение ответной реакции. И второе – это снижение чувствительности к этому стрессору. Но ресурсы организма все равно будут расходоваться. И потом, к годам к 40, возникают сердечно-сосудистые заболевания. Вот другой пример. Человек ведет малоподвижный образ жизни. Встреча, работа, хобби отсутствуют, дом, работа, работа, дом, тренировки, спорт не нужно. Вообще, в принципе, тело справляется со, с повседневными задачами и нормально. Потом этот человек начинает замечать, что как-то стала память хуже, что какая-то слабость, вялость появилась, какая-то апатия, нарушение сна. И прочие вещи. И начинается самокопание, самолечение, какие-то психологи покупают кучу ненужных препаратов и бадов с целью улучшения памяти. И, возможно, даже они какое-то время работают, но потом все возвращается на круги своя. Как вы уже поняли, организм адаптируется к новым реалиям, то есть поступлению этих бадов, и они перестают работать. Большинство людей не понимают, откуда берется вся эта слабость. Ведь энергию-то я не трачу, запасаю. Вы уже поняли, в чем подвох? организм приспособился к минимальным требованиям извне для пролистывания ленты в телефоне или там игрушек в телефоне энергии практически не нужно интеллектуальной работы там нет физической подавно и человек просто потребляет контент и даже когда он смотрит телевизор его не покидает ощущение что чего-то не хватает нужно полистать мало контента и Организм понимает, что для выполнения вот этой задачи особой энергии не нужно. Зачем ее выдавать вообще, в принципе? И возникает куча проблем со здоровьем. Друзья, вы уже поняли, что общего у всех этих примеров? Регулярность. Регулярность – это самое важное из этого видео. Если вы будете постоянно повторять одно и то же воздействие на организм, то вы будете создавать стимул для изменений, и тогда он начнет изменяться. Если вы постоянно воздействуете на организм, например, алкоголем, малоподвижным образом жизни, сидячей работой или какой-то вредной пищей, то он будет под это адаптироваться, и отсюда и возникают все заболевания. Поэтому вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что делать, какие упражнения, в какой технике, как, у какого тренера, с какой фамилией, лучше сконцентрироваться на том, как построить тренировочный процесс так, чтобы он был регулярным. Поэтому нужно начинать с каких-то маленьких, вот, очень легких упражнений, но регулярно. И выработать в себе привычку, а уже потом только повышать нагрузку, изучать тренировочный процесс и так далее. Всем здоровой спины, пока!